Что хочется сказать, наверное, для кого-то праздник, для кого-то, наверное, трагедия, но, как, наверное, для любого тренера, то, что сегодня происходило, тяжело, наверное, писать. Но, в первую очередь, наверное, болельщикам нравится такой футбол, как говорится, что создаются моменты, голы, это самое главное, наверное, для них эти вещи, которые есть. Что понравилось, опять же, приезжая в Жодино, как бы я здесь играл, то есть приятно, опять же, атмосфера, стадион, поле очень хорошее, то есть в этом, конечно, радует. Что касается непосредственно, если анализируете игру, то, в принципе, то, что просили от ребят, получалось. В плане развития начали создавать моменты, все, что вылился, гол. Потом наша концентрация в течение нескольких минут перевернула ход матча, то есть мы потеряли, пошли в ненужденный отбор, то есть прилетели мимо мяча, пошел разворот, плюс недоигровка второго гола в штрафной. Но тут тяжело говорить, есть моменты, может быть из-за того, что связано, что немножко перестроились в схеме, из-за этого, может, ребята некоторые моменты недопонимали. Перерыву сравняли счет, в принципе, пришли в раздевалку, сделали коррективы, на чем хотели добавить, чтобы, но как говорится, только вышли с раздевалки, получили гол, гол получили, понятно, очень непонятно в том плане, что не разбериха между вратарем и центральным защитниками, то есть, ну, опять же, это это над этим надо опять же смотреть, анализировать, почему произошло так. Ну и то, что очень порадовало в том плане, что ребята не остановились, начали дальше нагнетать, и начали видно показывать уже в том плане, что мы начали отыгрываться, и ребятам начали движение. Мне очень понравился этот промежуток времени, где мы хотели выиграть. И многие моменты, то, что мы тренируем, они начали получаться. Наверное, вот это вот то, что вот радовало очень хорошо. Ну, а после того, как забили, естественные моменты уже психологии сработали. Не хотели пропускать начали как бы играть от обороны больше, от обороны больше, но как бы это очень тяжело в том плане, что начали создаваться моменты у торпедовые, они быстрее начали доходить. Здесь надо опять же, есть, есть над чем поработать, чтобы при выигрыше мы должны уметь все равно контролировать игру и мяч, чтобы не выходил, ну а так как бы по игре, наверное, можно сказать, вот эти моменты. Я как уже говорил, что для любого тренера, наверное, это тяжело. Никогда не думал, что может быть э, ну, то, что такое результативный именно, что как бы, да. Ну, тут не то, что сказать так получилось. На данный момент эти люди были сильнее. У нас некоторые легионеры на травмах были еще не готовы физически некоторые моменты. Но тут как бы был, наверное, наш выбор э, пал на, на этот состав. По стилю игру мне, наверное, сейчас ближе, наверное, Динамо Минск как бы я сказал. Потому что после таких матчей, честно вам скажу, очень много энергии выхолачиваться. Даже не знаю, как бы по стилю игру может быть и... Может, и реал и за Ливерпуль, но смысл в том, что таких нету, за кого именно болит. Я бы смотреть наверное просто футбол, как бы не переживать за кого-то. Ну, вы знаете, Саша, наверное, опытный футболист, в принципе, вышел, эти моменты, которые мы просили, он, наверное, выполнил то, что мы попросили, а так оценивать, вы сами понимаете, уже мы начинали, наверное, уже игра была больше как бы по сохранению, как бы, я выходом доволен, то есть посмотрим, что будет дальше.